И в голове тоже порядок на виду. Все негодные мысли отброшу, выкину их негодяек. Потом заплачу все долги, все выполню, что кому обещал. Напишу всем письма, сделаю всем приятные сюрпризы. Стану жить по режиму, вылечусь, ставлю зубы, буду делать по утрам зарядку, обтираться холодной водой, каждый день буду бегать вокруг ботанического сада. А когда после всего этого я стану абсолютно свободен, я поеду за город. Заберусь в лес, там будет полянка. Лягу на спину и буду смотреть в небо. И так буду лежать на спине. И смотреть в небо. Долго-долго. всю жизнь.